Настало лето. Жара. Впустите прохладу зимы в вашу жизнь. Теперь в салоне «Альмобайл» на улице Сулеймана Стальского 1, напротив автостанции, открылся отдел кондиционеров, где вы можете приобрести кондиционеры от ведущих фирм. Пусть лето станет прохладным для вас. Сеть салонов связи «Альмобайл», улица Сулеймана Стальского 1.